Часто слышу и читаю про разные откаты и проблемы, которые могут возникнуть, если человек встал на путь магической трансформации своего сознания. У меня вопрос. Почему близкие? Если человек заслужил откат или какие-то проблемы, он и должен за них ответить. Какие есть способы обезопасить себя, своих близких от такого рода проблем? Спасибо вам вопрос, Залиана. Мы... Мы вообще довольно часто его обсуждаем. В той или иной степени он на каждом нашем занятии возникает. Вопрос откатов, вопрос обратки. Он, это явление действительно имеет место быть. Вы спрашиваете, какие способы обезопасить своих близких от таких проблем? Я отвечу вам так, как отвечаю всем своим ученикам. Не иметь близких. Не иметь настолько близких, чтобы им пришлось отвечать по вашим откатам. Это короткий ответ. А теперь я вам его распакую, расшифрую. И объясню, почему я так сказала. Потому что а, может сложиться в этом, в этом моем изречении неверное понимание о том, что нужно быть абсолютно одиноком одиноким, вот, вот совсем, вот просто вот в лес, в скит, в пещеру, никого не вижу, никого не слышу. К величайшему сожалению, многие предшественники наши именно так буквально все и воспринимали, что надо уходить в монастырь, надо а, а, отрезаться абсолютно от всех, и тогда, в общем, таких проблем не будет. Это простой способ. Самый простой. Физически отрезаться ментально, отрезаться ни с кем не общаться, ни с кем не иметь контактов. Но он не единственный, если мы правильно будем понимать механизм так, так называемых откатов, механизм так называемого возмездия и распределения проблемы не только на вас, но и на всех связанных с вами людей. В каком случае это происходит? Проблема отката, которые падают на близких, происходит в том случае, если вы со своими близкими все вместе в совокупности представляете собою целостность. Если бы целостность представляли собой только вы, то к вам бы и пришло. Но вы, очевидно, не представляете собой целостность без своих близких. То есть они как ваши части тела, как рука, нога, голова. И вот это как раз и есть. Самая главная проблема. В магию нельзя приходить с нецелостным сознанием. И вот по этой причине тоже. Нецелостное сознание всегда будет искать себе дополнение. Потому что магическая сила, информационный поток потекут только сквозь целостное сознание. Значит, нужно как-то дополнять себя до целого. Разные способы есть. Кто-то семью обзаводится да, специфической, лучше бы специфической, конечно. Кто-то детей рожает, кто-то кошек-собак разводит в качестве дополняющих для себя элементов, когда собственной энергии не хватает. А кто-то учеников заводит в большом количестве, организует орден да, и начинает своих учеников гонять, параллельно добивая себя до целого. Да, формируя себе орден как единицу целостности. Кто-то через клиентуру действует свою, те же самые магии и колдуны, да, через, иногда скидывают откаты на клиентов. Такие тоже случаи есть. подлинки, но есть. Не без этого, не без этого. Почему? Потому что сам не целостный. Проблемы у близких, возникают тогда, когда вы чего-то намагичили, ошиблись, получили откат, и откат пришел вот по этой целостности. Но целостным являетесь вы только вместе со своими близкими, и они огребают по полной программе вместе с вами. Вы говорите, несправедливость какая, ведь это ж я, но вы не единица. Вам, чтобы стать единицей магической целостностью, нужно обкладывать себя, Телами, иметь близкие связи. По этим связям течет энергия. И вот именно совокупность этих связей и делает вас единицу. Поэтому, естественно, ваши близкие, те, которые находятся с вами в добровольной связи, кто вас любит, кого вы любите, те как следствие и получают вместе с вами. Потому что мироздание видит целостные сознания даже если это целостные сознания состоят из тысячи нецелостных сознаний в видит целостность на определенном сегменте работы это называется эгрегор таким образом вы со своими близкими просто целостный эгрегор по нему и получили значит что надо делать варианты два во-первых не косячить то есть правильно работать и изучить сначала от того, как устроен этот мир, прежде чем пытаться вскрыть его тупым ножиком. Сначала знание, потом сила. Это закон такой. Ну и второй способ, который не отрицает первого, конечно же, это становиться целостностью. То есть прежде всего задать себе вопрос. У меня есть огромнейшее количество связей, у меня есть огромнейшее количество близких. Что они для меня? То есть какую функцию они для меня выполняют? Составить этот список, очень четко это все себе прописать и понимать в этот момент, что если мой близкий человек в этот момент представляет для меня вот и выполняет вот эту вот эту самую функцию, значит я сам для себя этой функции не выполняю, дальше напрашивается логичный вопрос, а почему? почему я сам для себя этой функции не выполняю, и немедленно исправить эту ошибку. Таким образом, вы своего близкого человека не будете нагружать излишней функциональностью и излишними значениями, и эта связь, которая поддерживает его функцию в этом качестве для вас, она пропадет. Появится другая, возможно, а возможно нет. Но, по крайней мере, это будет честно. Поэтому и говорят, что магам очень сложно иметь близких, семью, детей, окружение. Потому что не то, что они не любят их, они им не нужны. Любят, нужны, но они по-другому любят и по-другому нужны. Чтобы не прикрываться их телами за свои проблемы, нужно не видеть в них функцию, которая компенсирует тебя до целого а видеть, наверное, что-то другое. но ну, согласитесь, коллеги, это, наверное, какая-то уже другая любовь, это другие связи, другие близкие отношения, которые не будут строиться на взаимной нужде, не совсем точное слово, попробую подобрать точное, на взаимной вынужденной зависимости не добровольной, а потому что так получилось, потому что мы компенсируем друг друга до целого и в этом смысле мы сцеплены как сиамские близнецы. А если сиамские близнецы уместная аналогия, то вы представьте себе, что э, чувствует близнец, сиамский, когда по его брату или сестре наносится какой-то удар. Да то же самое и чувствую. Той зоной, в которой они соединены. Семья. Обычно такой ячейкой становится семья. Когда эгрегоры начинают биться друг с другом, они видят друг друга, а не личностей, находящихся внутри эгрегора. И удар, как правило, приходится по самому слабому. Возвращаясь к началу вопроса о целостности, ответим на вопрос, кто является самым слабым. Ну, представим себе, что вы с вашим партнером представляете собой целостную единицу. Пусть пока так. Два человека – целостная единица. Но кто-то в этой единице занимает большую долю, кто-то меньше. Например, вы там 0,7, а ваш партнер 0,3. Удар случится по 0,3, потому что по нему проще всего бить, и он быстрее всего почувствует. Отсюда и происходит этот видимый эффект. Проблема моя – а огребает почему-то мой партнер. Это же несправедливо с точки зрения индивидуальной ответственности, несправедливо. Только вы индивидуальностью являетесь, когда все вместе. И бьют как, как раз именно по самой слабой части, по самой слабой части. Вот такая причина. Поэтому проведите инвентаризацию своих связей. И вопрос тут простой. Либо защищайтесь, либо решайте вопрос со связями, либо не магичный. Здесь вопрос по защите может вам помочь. Обычно э, амулеты некие защитные ставы, рунические ставы, э, артефакты определенные магические, они выполняют как раз именно эту функцию защитные. Компенсация до целого. Таким образом, что вы вместе с амулетами становитесь этой целостной единицей, но в этом смысле вам тогда придется отрезаться хотя бы на какое-то время, хотя бы визуально, хотя бы морок накладывать, да, которые не позволят этой эгрегориальной системе видеть связи, идущие от вас, и бить как раз по этим связям, то есть по самому больному, по обнаженным нервам. Но хочу вам сказать, что чем выше эгрегор по иерархической уровне, тем четче они видят, где эти связи есть, где этих связей нет, где э, сознание магическое или колдуна закрывается амулетами, да, а где э, оно не закрывается совсем, где оно целостное, а где это э, магическая подгрузка в виде амулетов. Ну вот, Кто-то может быть равный с вами, этого не увидит. Увидит защиту, увидит там целостность. Да? А откуда эта защита, что это за целостность, не увидит. А вот эгрегоры высокого уровня, там, уровня религии, государства, магических орденов, увидят совершенно запросто. Так что их амулетами, как правило, не обманешь. То есть вот три причины. Три причины и, как следствие, отсюда три варианта действий: Защита, ревизия всех связей и становится целостным целостным самому, настолько, чтобы близкие не страдали. Выбирайте правильный способ.